Добрый день. Искам да споделя нечто накратко. Хочу поделиться с вами коротко. По принципу всички знаем какво се случва. В принципе мы все знаем, что происходит. И аз мисля, че няма нужда от повече коментарии. Достатъчно много на всякъде се говори по тази тема за войната между Украина и Русия. Да, я не думаю, что нужны еще какие-то излишние комментарии. Достаточно сейчас, что мы слышим, что происходит между Россией и Украиной. Но вы знаете, что след всякого анализы. вы знаете, что после каждой войны военные делают анализы. И много вот битки типа временного вината, следуя изучают десятилетия, следуя во военном училеста. И а потом после войны в училищах в военных училищах изучают вообще что про ну, что реально происходило во время военных действий. А с первым иском не до направим свой типуки анализы. Я бы хотел чтобы мы тоже сделали какие-то вот свои выводы, свои анализы. Первым иском до споделянь а разделя ступление туси на две части. Хочу разделить вступление на две части. Первым иском до Расскажи накратко как в случаев в видимом материальном свете? Во-первых, я хочу рассказать, что происходит в видимом материальном свете, и во второй часть, как во, как во мысли читрава да направим в духовное свят. И во второй части я хочу поделиться, что мы можем сделать в невидимом духовном свете. Товари, эту бегло в момента от, от внимания ту на всечки хора. То, что происходит вне внимания всех людей. Да. Че ситуацията в экономическом плане Исключително серьезная. Что ситуация в экономическом плане она довольно серьезная сейчас. Битката между двата колоса. Война между два, два колоса. Да, да, два гиганта между двумя, двумя колосами. А, това е САЩ с, плюс западная на Европа Срещу Руси. Это США плюс Западная Европа плюс Россия против ой против России извиняюсь. Да. А, Доведётся до много опасных последствий. А, могут привести к очень тяжелым последствиям. Например, прекратились доставки тяжелого на железа. Например, прекращены поставки железа. От Украины и России. А, с Украины и России. По разбираемой причине. По понятным причинам. А, предвид, что 40% от брутнее вытряшаем продукт на Болгарии. А, вы должны иметь в виду, что 40% а, какого продукта? Да, валового продукта в Болгарии. Сформируется строительство. Формируется строительство. Без железа строительството е невозможно. Без железа, понятно, что строительство, строительство просто невозможно. А, Ногу преди два дни, а, дня, дня, два дня тому назад, Россия забрани экспорта на за целый Европейский Союз. Россия запретила экспорт металла для всего Европейского Союза. То есть много скоро раз учащаем до да запретить экспорты на алюминий и титан. Очень скоро, я так думаю, что будет запрещен также экспорт алюминия и титана. 80% от алюминия и 90% от титана сего все произведено тут в России. 80% алюминия, 90% титана производятся в России. Те два компонента составляют структуру определенности многоутильной индустрии-то. Эти два компонента являются основным материалом для индустрии, для производства. Автомобильная, Автомобильная и авиационная и многие другие отрасли. Природный -то газ. Природный газ, От 300-400 долларов за 1000 кубический метр. 300-400 американских долларов за куби, за один 1000 за 1 да, куб. Станал $2200. Доллара. Стал а, а, $1200. Нет, $2000. $2000. $2000. Это пяткратное увеличение. Это пятикратное увеличение. Природный газ используется в маленькой степени за отопление. Природный газ в, в, в маленькой степени используется для отопления. И исключительно важно за зарядиться производства и исключительно важен для целого ряда производств напримеровите на... курца использовать за неделю эту а, например удобрения, которые используются в земледелии о 80 процентов себестоимости себесто и цена на гост 80 процентов их себестоимость это цена газа а кузнмельцы туройтесь почву доставать да почти невозможно за В таком случае, если вот так произойдет, то это практически становится невозможно, для, чтобы земледелец купил такое дорогое удобрение. до на, а, Да, это может привести к уменьшению урожая. То без другу зерну туне в святоваем план? И без, и без того не хватало вот для ну как бы всемирного такого плана зерна да а куспред да до сих пор использовать то рови то ажти доведей до физический голод а, если перестанут поставлять удобрения то это может вообще привести к такому физическому голоду со с а, неискомповичи до да продолжаю в той посылке не хочу больше продолжать вот в таком ну, как бы в такой теме. но самого беззаботных некои от най-малките последствия. Хотел просто, чтобы вы немножко задумались а, а, хотя бы, о а, небольших, о а, а минимальных последствиях того, что произ, произ, может произойти. То есть, многое, ако по това противопоставление, то, ситуация продолжи. Если такая военная ситуация продолжится. и много вероятно Европа да рухне экономически. Очень вероятно, что Европа она может просто просто рухнуть экономически. Как следствие, будет безработица, голод. Как следствие будет безработица, голод. Изострение этнических эти конфликты. Обострение между этническими группировками. Например, вот 60 миллионов ту населения на Франции. Например, в 60 миллионной Франции. 15-20 миллионов мусульмане, арабии и другие. 15 20 миллионов это арабы мусульманский свет Твоя исключительно бомба. это очень опасная бомба и такая могут да да, так я могу продолжать и о многих других державах но, в сущности, не в том, но сущность не в том нет моя просьба сегодня другая Искам да насоча вниманието Ви, молитвите ви. Хочу направить Ваше внимание в молитвах Ваших. За то, че ние трябва да К тому, чтобы мы подготовились. И а, в началото още казах, че трябва да извадим от а, ситуацията, в, в, от войната в Украина. Да, вначале я сказал о том, что нам надо уже сделать какие-то выводы от войны, которые сейчас происходят. А, пулка номер 1. Uh, как бы урок номер один. Много хора от Украина Украины сиоказалось со снегоредовыми документами. Очень много людей из Украины оказались с, с неправильно, а с неподготовленными документами, да? И стекал срок Просп... на годность на международные биометрические паспорты. Да. Просроченные международные паспорта. Uh, Доста от них са оставили дипломы за образование, такива неща на места, где-то сега не могут да си ги вземат. Очень много украинцев оставило документы там, где теперь они не могут их обратно забрать об образовании. А, Вторая поука, много хора не са поддържали запасов запас от пари за случай к этому, на бегство. Да. Второй урок о том, что много людей не имело таких запасов, финансовых запасов в таком случае, в случае бегства. И отрету а, за те, за кого решиха, да в Украине. А, Третье о а тех, кто решил остаться в Украине. Много мало у тех, кто подготовлены с долготрайными хранительными продуктами. Да. Много из них плохо подготовлены к тому, чтобы иметь такие долгосрочные продукты. Питание. А, за что а, на мирна земя. Можете поинтересоваться у меня, почему я задаю такие вопросы, когда мы находимся на мирной земле, Болгария? За мира тут Потому что мир он как бы забирается земли, уходит. Противопоставление то между ты что продолжи. Противостояние против народов, против народов да, противостояние международное будет усиливаться. Когда После первой мировой войны. Э, Европейская э, на Франции и Англии. Делегация Франции и Англии. всех родится которые державе, в бельэтаж коалиции, и ряд других стран, которые также находились в этой военной коалиции. настоявали за исключительно жестокое наказание и отношение вовсе к Германии? Они настояли на том, чтобы было ну, такое очень суровое наказание в отношении Германии. Единственный руководитель на американской делегации. Единственный руководитель из американской делегации, который предупреждал, что жестокое то отношение предупреждал их о том, что жестокое отношение, что а, откроет путь к новой мировой войне. За не Но к сожалению его никто не услышал. Унизительно отношение к Германии. А, такое унизительное отношение Германии развязывало вторую мировую войну. За, за за второй подказом, к сожалению. Второй раз повторяю, что это за, к сожалению. Западная Европа не все взяла паука? Что Западная Европа не взяла необходимый урок? Вывод. Жестокое отношение всегда и к к России. И сейчас жестокое отношение к России, что доведет до посерьезнее конфликтов может привести к еще более серьезным конфликтам. И все те же нештавы, казалось бы, заставляют вас знать, за какого доси молите. И все это, я вам говорю, о том, чтобы мы знали, за что молиться как верующие. Да, а только то история эта наречена учителька на народите. Потому что история она называется учителем народов. Не траво пауки. Мы нам необходимо брать выводы, правильные выводы и уроки. И с этой кадра, которую кем лично да отправяю один личен призывкам всечки христиане. Также я хотел бы сделать еще один такой призыв ко всем христианам. А, всечки не до да водительство на святые дух. Все мы до да ищем водительство духом святым. И секи один лично лично всеки един от нас. И каждый отдельно взятый верующий. До Терсии. Рема от Бога дали синамера на правильную ту месту. Ищет Рема от Бога находится ли он на правильном месте сейчас? А, За что отправлен призыв? Для чего мы делаем такой призыв? За что то голосит на эго имитира совершенно голосит на Святой Дух. Потому что э, э, очень часто голос нашего эго очень часто имитирует голос Святого Духа. И ас ас твоего видимо всегда отнову получих доказательству за твои. Не сейчас я тоже вот получил такие доказательства этого. А, много христиане в Украине. Очень много христиан в Украине. Казывах эти си имели откровения от Бога, че война тощие шесть дней. А, говорили о том, что имели откровения от Бога, что война продлится всего лишь шесть дней. Шесть дней миновал давно. Шесть дней уже прошло давно. То есть твое было ложе пророчеству то есть получается что это были лжи пророчества за что почему за что ту действительно сел сердце возможно до да мира да, потому что огромное число украинцев конечно желают хотят чтобы война как можно быстрее закончилась не, не и мы тоже этого хотим но не не, не, не дадено на нас Uh, да, да извиваме ръцете на Бога и да ему казваме какво трябва да но, но нам не дано такого, чтобы закручивать Богу руки для того, чтобы требовать него, от Него. Това, което е в власть, все, что мы можем, что, все, что в нашей власти, и да се за защит на хората, които познаваме в Украине. за тех людей, которых мы знаем, которые находятся в Украине. Лично ние също сме за... Uh, потерпевший от тази война. Лично мы, наша семья также потерпевшая от этой войны. И одна-то малка-то сестра моя-то супруга и в Украину Младшая сестра Мои супруги находится в Украине сейчас. Три мои от моейти Три моих зятя находятся в Украине. Так что на нас не не безразличен той конфликт. Так что нам не без безраз... не безразличен этот конфликт. И не не радва. И не радует, конечно. Твоя иная долбокая тага за целый свят, не это, само за нас. Это одна большая тяжелая трагедия для, для всего мира. Но э, за, за, за твое искам да ви кажа, э, аз лично вече не рассчитам само на себе си. Поэтому э, лично я не рассчитываю только на свои силы. Но куни всички заедно се молим за водительство. Но если мы все вместе будем молиться за водительство. То по безопасно. Тогда более безопасно. Мой призыв. Это был мой призыв сегодня. Благодаря за внимание. Спасибо большое.